Всем привет, это Водовый стрим, и сегодня я хотел поговорить о новом премтанке 9 уровня ВЗ-120ГФТ. Да, да, вы не слышались, это танк 9 уровня. К сожалению, он уходит пока что только на китайском, азиатском точнее регионе. Ну, как мы все знаем, возможно, все-таки ведут его у нас, но пока это, в принципе, не ожидается. Вот. Я говорил недавно с одним из тестеров, который тестировал данный танк. Вот, он сказал, что восьмой уровень ПТ гораздо лучше, чем девятый уровень ПТ в своем диапазоне боец. То есть для того, чтобы выходить восьмерка, вот временно. И если сравнивать по геймплею, по дамагу и так далее, то более комфортно все равно играть на восьмерке, чем на этой девятке. Поэтому все-таки глядя даже на ТТХ, могу сказать, что как-то сомнительное введение девятого уровня. Кстати, по поводу что ну это эксклюзив. Вот, хотя, конечно, разработчики говорили, что никогда не ведут, но дело в что это китайский регион, это отдельная история, не понимаете, даже есть танки, которые стоят больше 100 тысяч рублей. У них совсем другая политика доната, маркетинга. Вот у них тем более есть уникальные танки, там вот Т-59, ВЗ, вот этот вот альпийский тигр, про который я уже говорил. Кстати, хочу заметить, что у них также продаются танки десятых уровней, которые у нас, у нас разыгрываются за ГК. В общем, одним словом, МГК сдает свой продукт через китайского партнера с э, их условиями внедрения. То есть на их определенных условиях. Все мы знаем, что китайцы любят понты. Вот. Давайте немножко посмотрим о танчике, о котором я в принципе, хочу рассказать. Вот. Прочность у него 1700. В принципе, это очень даже неплохой результат, среди ПТ-9. По потому что по ХП мы в топе. Мы, по крайней мере, одни из лучших. Вот, Если смотреть на броню, то в принципе не все так и хорошо. Потому что лоб у нас всего 150 мм. А наклоны, конечно, в принципе так себе, они не очень большие, поэтому приведенка будет, соответственно, тоже маленькая. И нас будет пробивать, начиная с восьмых уровней, возможно, даже какие-то там семерки. По поводу обзора, обзор у нас в принципе неплохой, один из лучших, я бы даже так сказал, это 390 мм, 390 метров. Вот. и мы будем очень хорошо и далеко светить, ну тоже то, чтобы как прям, конечно, как светляк, но можем уже накидывать по своему засвету, потому что обзор у нас в принципе неплохой, особенно если его накрутить. Вот. По поводу скорости, максималка у нас неплохая, 47 км в час, как он ее будет набирать, конечно, неизвестно, потому что неизвестно, как будет стоять двигатель, вот, Поэтому там уже посмотрим Но динамика обещает быть не такой Слепочной, как у многих танков Если брать его пушку То мне она чем-то напоминает Як-Тигра 9 уровня у немцев Дамаг у нее такой же 560, пробитие чуть-чуть Ниже, там всего лишь 262 Но не намного, конечно желательно было побольше, но все-таки Играя против нее, понимаю, что Все-таки 262 в самый раз Что она не была такой слишком нагибучий. Но она и не будет нагибучей. Отношу, если посмотрим на разброс, он уже 0.39. Это, конечно, ну, писец полный. Это одно из самых худших сведений на, на ПТ-9. Сведение я вообще молчу. она вообще отстойная 3.2. Не, ну я все-таки понимаю, что все-таки это тестовые характеристики. И оно еще поменяется, но это уже очень-очень близко к финалу. Перезарядка, кстати, тут тоже оставляет желать лучшего на 11.9. Ну, считай, 12 секунд. Ну, можно его улучшить там, 11 секунд. 9, 10,5, но это все равно слишком-слишком много. Вот. По итогу скажу, что данная машинка мне все-таки не нравится, потому что судя по их характеристикам, играть на ней будет не очень интересно. И такого девятого уровня нам, честно говорю, не надо. Восьмерочка, да, она уже более комфортная, она более хорошая, сбалансированная. Девятка же не представляет из себя ничего интересного и достойного. Даже в умелых руках. Потому что с таким стволом не знаю, мне, мне, мне не нравится. В общем, это было мое мнение. Я, мы постараемся достать видосик. У нас идут переговоры с одним из тестеров, которые обещал нам кое-что дать. Вот. Ну пока это все. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и следите за группой ВКонтакте. Это был канал Воддовый Стрим и его ведущий анекдотом. Пока-пока.